Насколько твердые все эти проекты, которые здесь находятся? Я придерживаюсь одного мнения, я в нем абсолютно уверен, что 99,9% проектов полное дерьмо, полный скам, и они никогда в жизни не выстрелят. Более того, я не знаю ни одного проекта на крипте, который приносил бы операционную прибыль. Да и в принципе приносил бы прибыль. Значит, ты говоришь, что 99,9% проекта это полное дерьмо, то откуда здесь бабло? Почему люди сюда несут деньги? Здесь, да. Ну, реально, если ну, реально, подумаешь, никому в принципе не интересны, не интересны проекты. Всем абсолютно наплевать. Главное, чтобы вырос токен, и люди получили краткосрочную прибыль. Я знаю множество проектов, в том числе и русских, которые там выходили с офигенной идеи, делали какую-то там суперкрутую вещь. И после того, как они собрали много десятков миллионов долларов на ICO, эти проекты, где-то там пропали, и их даже и не видно в принципе. Только токи вращается и да, все. Да. Что ты думаешь по поводу Bitcoin? Я думаю, что биткоин будет стоить много-много денег, и э, никогда не поздно вкладывать деньги в биткоин, потому что он будет только расти. Я думаю, что к 2020 году он точно будет стоить больше, чем 100 тысяч долларов, ну, может быть, даже близко к миллиону за один биток. Ну что, значит, какой вывод-то у нас, что блокчейн – это большой пузырь? Я, нет, сама технология блокчейн – это очень крутая тема. Вот все, что связано с ICO, с токенами и прочим, да, это большой пузырь. Просто все проекты, в том, да, говорят, мы тоже как проект делаем свой токен, все проекты сейчас работают, как вот как правительство США. Запустили свой печатный станок и печатают свои свои эти бумажки, токены. Да. Вот. Сейчас они могут расти, сейчас можно с помощью манипуляции токен поднимать, опускать, что угодно с ним делать. Вот. Но когда начнется регуляция, все это ну, расстается на свои места и очень-очень много людей потеряют деньги и очень многие проекты закроются.